Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, уважаемые наши подписчики Вот недавно задают такой вопрос Гипоаллергенные кошки Если честно, я не понял вопроса Но давайте мы его вместе с вами сейчас разберем Давайте так, я свое видение предложу И из этого моего рассказа вы поймете все, что я скажу Гипоаллергенные кошки ну, как таковых гипоаллергенных кошек, ну, это ну, неправильно задан вопрос. Есть люди, которые, у которых аллергия на кошек. Вот это скорее всего. Есть животные, у которых аллергия на некоторые э, продукты. Вот французские бульдоги, они вечные аллергики. То им шоколад нельзя, то им мед нельзя, то им цитрусовые нельзя то им витамины не все идут, допустим. допустим это собака очень аллергична. Вот как, правильно. вот И также многие-многие другие. И человек также. Есть иной человек, который живет с кошкой, спит с ней, хоть бы что, кошка по нему лазит сколько угодно, все лижутся, целуются, все хорошо обнимаются, хоть бы что. Есть человек... Кошка мимо прошла, волосинка упала на пятку этому человеку, все, у него аллергия на кошку. Вот это, если вы хотели узнать и спросить, так есть на самом деле. А гипоаллергенные – это противоаллергические и препараты, и действия направленные на то, чтобы снять аллергии. Вот. А другой вопрос уже, если аллергия у животных, мы потом э, в дальнейшем, в скорости, поговорим. Мы это выделим отдельной темой. И вот также в беседе с вами я расскажу. А вот этот вот простой вопрос, вроде бы гипоаллергенные кошки, вот я э, в, меру, в меру сил своих и знаний э, ответил вот так, как я считаю нужным. До свидания. Будут вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу, по мере своих сил. С глубоким уважением и всегда рад помочь, всегда рад принести пользу. Меркулов Петр Николаевич, ветеринарный врач.